Всем привет! Всем привет! И мы приехали. В центр. Мы приехали в торговый центр погулять, да. посмотреть, что здесь творится. Сегодня на улице очень классная погода, да. солнечная. О, бутылка привет, воды бутылка. ходит. Бутылка! Я тут. Бутылка! воды ходит, гуляет. Нам надо наверх. куда едем мы наверх да. центр это Я что за домик у тебя такой это цветочки вот у меня кухня а вот это это диван и, и стол <с pelic> смотри, а смотри, что, таки... что чемодан с инструментами да. крутой паровозик чагин там паровозик готов. и куча его друзей У тебя галактический меч? Да. Много ну покажи. Ай, ай. Я уж не, не Я бай. не ну, это кай. Скай. Твой корабль смотри какой. Круто. Черепашки ниндзя, она самокате крутой. Он стреляет. Вот Самолет-разведчик А и на, на лучше. Ну, с мотоциклом возьмем, Да. да. Дима ведь сверкает и мигает. Кока-кола лайфланта с ананасовым вкусом. Давай, Дима, крутой гонщик. Раз! Ура, Раз! дай, дай. Есть. Есть. Поехали теперь на мотоцикле. Всем спасибо за просмотр. Пока, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Чего пока. грустный такой? Потому что я хочу, я хочу, я хочу обратно сюда вернуться. Ну, придем еще сюда, пошли. Мы сейчас погуляем еще, потом как нибудь придем. Давай, пока, всем.